Ну смотрите, если мне не верите, я вложил 1500 гривен на три 3 месяца. 3 месяца, и мне 9 гривен дали за это, там комиссия, военный сбор, ищем давай там кто бедный, вот, и это очень мало, но если по посчитать, то сок там у нас, 20 тысяч гривен, если у вас доллары то это больше гривен или меньше если посчитаем тысячу гривень это 20 раз может меньше может меньше по-любому больше тоже может быть так 20 раз в акции подожди я запутался 20 подожди Теперь депозит 900 гривен 9000 1800 гривен Считать заработать 9 гривен За 3 месяца Значит 9 умножить на 4 17 36 40. 18 умножить на 4 это, это 9 гривен, например, да? 9 на 9 эм, 18 грубо говоря о, я запутался. Ну, в общем-то, депозиты это там безопасная зона, но рекомендую доллары для нач нач начинающих вот инвестировать я инвестирую в криптовалюту ли я побольше если брать период 5 лет считать что лучше депозит криптовалютам или доллару то на третьем месте конечно же хай будет депозит на втором доллары и на первом криптовалютам облигации Давайте типа, поговорим еще по облигации. Если инвестировать куда компанию, получите часть этой компании 20% годовых. Вы инвестируете. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Вот ему дают. Вы знаете, что такое облигация, тоже полезная штучка. И инвестируйте везде, чтобы получить опыт. Uh -huh. Uh -huh. Пока что все.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 если вы умеете кликать быстро, ну, я думаю, все умеют. И за 12 секунд в 4 раза поднять. На эфирме, на биткоине, разной криптовалюте. Вот. 5 на 1500 долларов на бирже. Биткоина, как это сделать? Покупаете на Криптовалюте. и ждете время да еще кстати вы можете купить криптовалюту если вы не хотите рисковать купите криптовалюту на год, на два, на три рекомендую и если ну посмотрите вам конечно же может быть плюс 50 процентов или минус если минус друзья то вы ждите будет плюс хоть даже 3 процента за год вы заработаете они а, как трейдится каждый каждый час не ну, можно брать только рекомендуем прямо сейчас тысячи долларов хотя бы на год может быть 1100 долларов заработать да мало но попробовать стоит вот на бирже а, криптовалюты, так так так Ждите роста или падения. Это как трейдится. Совет, покупайте криптовалюту раньше. Даже если вам не до 18 или вам 14, да забыл это сказать. Ведь есть такие люди с в описанием, где они подтверждают, что им не до 18, даже есть 14. И можно покупать в криптовалюту. В Описание ссылка, можете покупать ее. Можно купить и потом продать, ну и все в принципе это даже хорошо только на будущее. Какие я рекомендую покупать криптовалюты? Это эфиримум, трант, транов. Подождите, тран? Ну да. Кудено, тран Кудено, там такие названия, что все. Это я эфиримум только знаю, получилось. Там всякие такие.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 на пассиве но ну, это будет пассивный заработок тоже можно считать но не часто не основная работа запомните это и так делайте покупаете 3 4 раза зарабатывайте про криптовалюту и все им еще криптовалюта так. Криптовалюта может выиграть за год на 50%. Да, криптовалюту можно выиграть за год, если вы вложите. Наберет, снова я все это сказал. Если бы вы купили коин да, его зовут GCoin, это криптовалюта какая-то новая, раньше, то вы бы сейчас заработали 12 тысяч долларов, если бы вложили 2000 долларов или 1000. Вот так как там 10 долларов мы получили. Ну, получили 10 тысяч долларов за год 10 тысяч долларов ну там мало кому-то много поэтому поэтому покупайте вообще вложить 1000 долларов на одну криптовалюту и через год ему два раза больше выгодно на 500 будет долларов дам другую на сумму не рекомендую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 вы бы заработали можете сейчас вложиться может быть он еще вырастет на 50 процентов кто знает он же падают, растут. если вам 14 лет покупайте такой биткоин 3 как там его с такой описанием gcoin и другие там коины коины коины коины они же крутые же. на год потом продавайте его не ждите чтобы она вырастет еще выросла сразу продали купили выход будет а то она упадет блин надо было раньше сделать скажите да поэтому нужно это делать и забираете на год автоматически 1000 трейдеров и, и по желанию рекомендую купить три коина три биткоина три криптовалюты вот три криптовалюты и посмотреть Какая из них выросла, какая из них попала. Смотрите, значит, 3 криптовалюты покупайте. Это классный, чем 2, да. Ну, можете 2, если вам не хватает. Вот, 3 криптовалюты. одна из них по-любому вырастет, 2 из них упадут. Когда одна из них выросла, вы продаете и заработали. завод, например. вам 14, 13, 12. Вот, а остальные 2 вы не упали некоторые один вырос один упал или двоем упали вы снова ждете, они по-любому вырастет и в принципе в таком возрасте можно заработать а чем тогда заняться если будете так делать ну например много в интернете есть и это только дополнительный заработок рекомендую купить три коина и эс такой коин тоже есть это не это не вечно ждите это не доллар покупать биткоин и на ас киптоманин на один год покупать лучше бывало такое люди с 1000 долларов заработали до миллиона Поэтому можете тоже заработать с 1000 долларов до миллиона. Вот так дальше. но все рыба, да? Все до миллиона. На хоть хотя бы 1000 долларов. В таком возрасте. Всем удачи, пока. Пока. Всем привет, меня зовут Макс Риск. Сегодня я расскажу вам, как начать инвестировать с нуля. Для того, чтобы начать инвестировать, вам нужно открыть брокерский счет. Карточку. Чтобы ее открыть, вам нужно в России есть... есть куда инвестировать, например, в акции. Чтобы зарегистрироваться в приложении в Тиньоф Банк, там есть трое приложение, она похожа на это вот Тиньоф Банк. Инвестиции в акции. Там акция падает, растет. Ну, похоже, как на трейдинг. Но это по-другому как-то. Если хотите подробнее, то в нашем канале есть такой же ролик. Могу еще продолжение снять. Так, давайте уже дальше. Вот, потом вы заходите в этот Тинниковый банк и зарегистрироваться. Потом витификация, витифицируйтесь, чтобы эм, вы уже покупали, там заказать новую карточку. Заказывайте, указывайте имя. Если вы не совершеннолетний, то вы можете на кого-то, в принципе, на попросить кого-то. Вот. Все, у вас есть карточка, вы можете уже инвестировать в акции. Какие акции там есть? Есть все акции. Включается Google, Facebook, VK, ну, Instagram тоже, все. Instagram, конечно, я вот не знаю, есть ли там или нет. Я не пользуюсь Тинькоф Банком. Если вы знаете, что Инстаграм есть, то напишите в комментариях. Будет тоже интересно. Ведь у меня его нету. Такого банка в нашей стране, чтобы я зарегистрировался. Вот, я поэтому не пробую. Вы можете попробовать. Это в России, а с Украины только на криптовалюту можно покупать. Фондовый рынок вроде бы. Не-нет, еще можно, кстати, да. Э, в акции покупать только там сложнее там нужно больше период выбирать но тоже есть такой шанс если хотите подробнее то расскажу вот я ее скачал она у меня на телефоне могу показать потом только э, в следующем ролике если постараюсь если наберете много лайков что я знал и напомните мне э, как она выглядит приложение там есть такое защитный квадратик ну как квадратик защита просто такая вот в мультфильмах защита вот белая защита фон синий ну может быть он будет по-другому отличаться но похоже на это вот и оно так называется может не полностью инвестиции в акции пишите в Play маркете находите по рекомендациям найдете думаю вы можете инвестировать если вы с украины тоже Вроде все ответил, если что-то пропустил, если в другой страны у вас что-то нету, нету в инвестиции в акции, то напишите, мы найдем сайт. Ну или надо переехать в страну и там уже ретифицироваться, ну, чтобы более данные. Если с кем-то подружиться. Вот. В акции есть. Криптовалюта тоже самое похоже на эту тему. Он там легче, чем в акции. Но там меньше можно заработать. Но кто-то зарабатывал миллионы. Это тяжело, если уже прошел тренды биткоина, коинов, эфириума и так дальше. Возможно, в будущем будет еще расти криптовалюта. Ну, попробуйте тоже вложиться. Я уже записал ролик, как вложить криптовалюту. Можете поиск найти. Криптовалюта макс риска или там, похоже на эту тему, вот криптовалюта есть, инвестиции, ин, инвестиции есть среди это прям все это провести инвестиции, криптовалюта, ну вроде бы все, покупаете, вот вам типа того до А до Я, если я брату, что я не сказал, напомните, могу конечно вообще все подробнее это сделать, но этого Нужна хорошая, прям, качественная камера и все остальное. А пока этого достаточно для того, чтобы образно -то все сделать. А дальше нужно попробовать самим. Всем всем просмотр, с макс риск Всем удачи и пока. Криптовалюта. Покупаю биткоин, эфириум.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 Ну и, наверное, и так. Я еще не проверял. Вот могу проверить, что выгодно на доллар или криптовалюту. По-моему, криптам. Эфирю можно. Я сейчас куплю только криптовалюту. Насчет эфири вам нужно другой сайт. Или только там на этом сайте. Только биткоины покупать и хранить. Это сайт для того, чтобы покупать и хранить. Но я использую покупка продажи куп продажи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 инвестиции в криптовалюту там зайти в курс данный вход через гол, ваш аккаунт который смотрите данным youtube канал ролик безопасно кто не знает да никто не знает вот входите там куча кнопок так там, там обычным направлением можете посмотреть обзор сделать там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 Торт Coin. <смех> <смех> да, такие есть. Если вы зайдете в Банк или же вы зайдете в украинский криптовалютный кошелек. Я там смотрел. Ну, он общий, глобальный. С Украины тоже можно. Вот, в проходите, можете на кого-то. Вот, я не пробовал, как там все это делается. Но вроде бы проще. Я про только... Там нужно писать номер кошелька. Именно... Карточки, номер карточки. Вложить все вроде бы, да, и все, ничего такого страшного. Там, вот, нужно войти как-то. Нужно посмотреть. Вот будут деньги, вот туда можно влаживать. Пока ничего нет, тогда можете ждать. Почему бы нет? Вот так можно инвестировать в криптовалюту. Всем просмотрится в Макс Риск. Кстати, справа вот тут у вас.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 Можно так сказать. Всем удачи, пока. Итак, все про трейдеров. Часть 2. Вы не просили, я сделал. Вот, в моем трейдинском карьере было так такие взлеты, так и, и крупным падением. Но я всегда умел собираться и продолжать работу. Я прекрасно знал, что торговля на рынке. Я уже прямо не из текста читаю. Антикейсы телефона. Это не только хороший доход, но и немного умели умение риском ну маленький риск, хаибуд. Потом перепишу. Начинает торговлю с рынка в 2016 году. Я только про нее узнал. хайбу так. Просто напишите комментарии, меня снимают третью часть в таком формате, формате. И тогда мне хотелось все познать, попробовать на практике различных торговых стратегий. Это как стратегия наставок. Я буквально взхлепчит, читая истории успеха других трейдеров с мировым именем.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 концентрированное внимание, а также умение держать в себя в эмоциях под контролем. Вместо того, чтобы входить в рынок всякий раз, когда ему просто находится сидеть без дела. Да. Если вот таки начинают свою работу трейдингом,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 я расскажу, что на фриланс, хотел сказать, вот, вот вспомню тему трейдинг и фриланс, это разные вещи, давайте расскажу хоть при неё. Фриланс это человек, который знает тоже про трейдинг, только немного, это как другая специальность. В, уни в университетах разные специальности также идут. Фрилансер и трейдинг немножко похожие. Кто из них лучше, я еще не знаю. Про фрилансера я еще не, не могу сказать. Если хотите, то я пример напишу тоже. Кто типа статью. У нас, конечно, нет такого сайта. Но я думаю, создам про будущий сайт. И такой все буду нап напишу. Это все, все, все.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 акция этого не акция это он трейдинг опасная штука я уже рассказывал про нее в первой части ссылку оставлю конечно в описании если получится постараюсь запомнить сейчас вот вы подходите к обменнику так это уже считал например вы видите японский инину имя и н н есть такая японская валюта и думаете о 1 доллар стоит аж 100 ианов да там японская валюта не знаю настоящий не настоящий я в японии вообще не был если что я там полетал узнал какая там валюта настоящая то писал в писал интернете нашел не знаю настоящий не настоящий бывает обманы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 терминологии это понятие вы продали доллар и купили иен то бишь токен но токен там да, много криптовалют я думаю в Китае есть токенская валюта в Беларуси Казахстане в все равно такое ну дальше наверное, такой вот да токио город дорогу дорога... Ой, дорогой это в скобочке я отметил расскажу вам то вы тут вы замечать замечаете что обменный курс изменился то вы покупаете вы и продаете ну вроде все дальше уже это очень подробности.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 Вот и так дальше. Или про продажи товаров. Сказать, давай встретимся. И это потом вечером. Если вас там нет, время днем, если вы по полной программе работаете. То есть шанс. Да, также можно легкий лёг способ это купить криптовалюту и ждать. Ну сколько там лет? 18 лет, чтобы накопите 6 миллионов рублей и тогда вы сможете заработать 50 тысяч рублей а как это происходит то тоже сложный вопрос желательно сразу открыть хоть какой-то кошелек это какой валютным может я уже рассказ как это делается и какую тоже в принципе вот, и, в принципе, можете купить какую-то валюту на 18 лет. И посмотрите, биткоин вырастет 18 лет. Ну, или эфириум, коин, и дэдкоин, и, и торт. Такое есть биткоин. И так дальше. Ну, на новых нежелательно желательно, желательно на старых. А еще есть акции с трейдером. Нужно быть трейдером еще. Есть еще трейдинг.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 например вы 15 лет меняли телефон Если я внутри компьютер поможет вам будет уже 5 5 лет через 5 лет вы меняете криптовалюту покупать сначала хорошую криптовалюту эфириум и теперь лет это мало биткоин не может вырасти через 5 лет ну может Но... сейчас как-то 2021 век а будет 2026 да вот я что не верю чтобы вырастить. что будет кон вырастет что-то будет другой ведь э, уже кризис уходит значит все что другое будет какой-то но будет идти в будущем так что рекомендую коин закупить вот этим мы разобрались эти темы вы можете если прям так сложно накопить да, откладывать есть такой старый способ лучше предположу хотя бы хоть и минус хоть плюс даже очень рискованно но даже может вырасти может сейчас заходить туда возможно она вырастет на буквально 200 долларов сразу опана вы и в вашем кармане 200 долларов но она не, не быстро вырастет буквально через там шесть месяцев может даже даже 28 месяцев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 А вот, если вы на английском напишите, на других авторов, есть переводчик, поможет вам в этом, то, в принципе, станет легче. А там много, наверное, ответит, Да, они отвечивают им русским. И они могут вам помочь. Немцы тоже отвечают. Кстати, я тоже с ним общался. Да, отвечают. Они активнее, чем англичане, Вот и с немцами они же сейчас там страна дорогая поэтому я с ним общался и помогло мне а с одним общался может быть со вторым не помню третьим но они хорошие отвечивают так что пишите немским ютуберам, немским дизайнерам сайтов как-то договаривайтесь ищите их данные пишите как найти человека как договориться с ним сайты немские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 хоть полгода то полгода один дейстр у вас будет это ж не жалко и вам поможет это будет значит там кретик стоять и вы можете писать расписать квадрат это значит у нас будет и писать искать клиентов и писать им второй круг это значит у нас будет создавать свое хобби дизайн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 и в принципе за 18 лет, чтобы вам такой доход приносить, 50 тысяч рублей, нужно еще постараться. Он будет вам приносить пассивный доход, даешь показал пассивный доход. Чтобы был именно пассивный доход. Нужно иметь какую-то свою аудиторию можно. Ведь сейчас буду контент-мейкеры сейчас..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 если вам 11 то некоторые люди сдают крутые монтажи. Дизайн у них немножко не такой крутой, ведь и лет нужно ой, постараться. А монтаж там попроще, какие-то мастер, там такое предложение легко делает он. монтаж прикольный, дун-дун-дун. И получается хороший. Я, кстати, я помню, очень сильно помню. Мне предлагали это все. Когда мне было 15, 14, 13 лет, мне предлагали, это было круто, монтаж, я думаю, вау, как он это сделал, Майнкрафт монтаж, я даже не помню, какие где, как, как они меня нашли, вот они находят меня, вот вы можете находить, они как-то меня нашли, я создавал контур на интубе, потом бах, мне заблокировали, за то, что я ставлюсь к правам, ролики пропали, и все. Ну некоторые остались, я там все выложил, но не все. Некоторые выложил, когда у меня было 14-13. Там 4 года назад, получается, 14-13 вообще никогда не было. Да, очень обидно, что нам попало в воздухе. Вот. Вот так можно начинать. Один лист если четыре года проеду, будет четыре листа, можете пересматривать смотри, что вы раньше делали, может потом будущем изменить, свои варианты, поможет вам если что-то не сказал, пишите комментарии, какой у вас 8 дохода, что я могу вам помочь да, сделать мне следующий ролик, могу продолжить могу рассказать еще кое-что новое вот. Всем привет, я зовут Макс Риск Всем удачи, пока Слева, справа, слева, внизу, справа, внизу Если такие подсказки, нажимаете, смотрите Данные видеоролики, полезные И выгодные, пока Всем привет, меня зовут Макс Риск Сегодня я расскажу вам, можно ли заработать На трейдинге В принципе, если Вы новичок поэтому, то ничего Не сделайте, будьте много проигрывать И поэтому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 например доллар был кризис вроде 2009-2007 вот это прошло потом улажишь через это время покупать, потом как-то вырастет у трейдинга сложно влаживаться, я рекомендую экспериментировать я почти аж не умею это делать и я не рекомендую делать, но если вы стоительно хотите, то попробуйте. У вас можно есть попыток сделать, вот. А если вы уже не хотите, то рекомендую на криптовалюту, там легче, вот, криптовалюта это легче, честно. акции легче, чем трейдиться, так тык тык тык тык тык так там нужно кликать и успеть, успеть, выиграл или проиграл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 еще раз не рекомендую криптовалюту наверное вот акция рекомендую, пока есть акция топ 1 второй занимает криптовалюта третий занимает э, трейдинг трейдинг Да, вот. Ну, вроде бы все, трейдинг время ставка 10 попыток может создать другой аккаунт, реферальная ссылка дополнительно, если вы будете снова сообщество в ВК, говорить, вот смотрите, трейд здесь, так вот вот моя ссылка, типа реферально не переходит, там тоже получаете, если есть на сайте таком зарегистрируйтесь на новых сайтов, если у вас 1000 долларов то нужно сначала узнать, какой именно сайт подойдет потом проводить попыток там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 тоже тяжело, я уже разбирал про эту тему. Разбирайтесь, тоже можно победить. Ну и проиграть тоже. Это не акция, очень обидно, да. Вот, а если вы с Украины, то вам тяжелее эти акции покупать. Я еще не нашел способа, но я найду, обещаю. Поэтому подписывайтесь на канал. И я найду способ для украинцев тоже. У нас тоже Украина, смотрит 30% вроде. 40 России, 30, 30 остальных и иностранцев язычные там тоже лидируют где-то 9 процентов и так далее как через переводчик переводится вам хоть там все бы показываются все правильно вызвано названо все слова хотя бы все слова что было понятно вот там. акция в украине вот это тяжелый вопрос и кто знает напишите в комментариях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 Рекомендую несколько, чтобы попробовать быстро получить опыт. Дальше криптовалюта. Тоже рекомендую 10 криптовалют и будет прикольно. 10 криптовалют купить. Я не то. 1, 2, 3, 4 и до 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. И акции прикольно. Но акции нужно где Может быть 8, но 10 там много. Но если есть шанс покупить. Рекомендую, если хотите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 электронные всякое такое вот так а теперь я про акции одну по богу акции 3 акции М -м -м. это еще под вопросом но ну, есть фанат я вам сказал пойти вот, если не фанат то, то лучше лучше 3 5 6 а то одна это будет опасно вы не звоните конечно вниз может пойти вот криптовалютам сказал ну все вроде всем эти просмотром макс риск подробно все рассказал рассказал напишите что-то я еще не сказал скажу в следующем видео пока фондовый рынок инвестиции для начинающих тренинг инвестиций всем премьер макс риск вот такая вот тема начнем с фондного рынка что это такое это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 Ну пока что я знаю что есть Facebook, ютуба тоже не знаю это все в тинькоу банке а как с украином с других странах есть отдельное предложение инвестиции в акциях я могу записать видеоролик, если вы напомните мне в комментариях вот напомните пожалуйста и я запишу значит мне нужно с телефоном взять и вам показывать одновременно и показывать вам как зарегистрироваться и всяко такое и название приложения play маркете тоже можно с украины в других странах тоже все моды в акциях инвестировать это хорошее вложение инвестиции если лишние деньги не знаю что инвестировать сначала знаете что вам нужно последние деньги ваши спасибо дохода ежемесячный ежемесячный если это ваш пас ваши последние деньги то э, инвестировать это конечно же очень опасно риск высокий лучше же э, фондовый рынок э, точнее в какую-то и все стабильную стабильную и через год вас привели будет потом вы сможете купить машину квартиру если вы на это купите если нет то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 Только если вы следите за то, что аналитика, если там есть аналитика. Я вот не за этим, но я знаю, что должен Google быть таким вот. Расти. Может он упасть, упасть там. на год. 2028 году пойдет Вы сможете подждать, подождать еще один год. Можно он вырастет, его вы продадите. То, что вы купили акции Бабах, вы уже выросли свою прибыль.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 и вот, и сейчас он упал. И стоит ли покупать криптовалюту? Это же в будущее говорят. Но, как мы знаем, есть конкуренты, коины, большим криптовалюты. Так что вот, тут нужно подумать. Акции трейдинг. Это опасная штука. но если попробовать, то даже можно заработать на тренинг нельзя заработать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 10 процентов или просто 10 долларов стоит акция да? Потом 20 долларов вверх потом 5 долларов пойдет там они до 11 могла бы упасть один раз такая статистика. как потом 20 вау если вы получили бы купили за один доллар 100 акции то вы за 100 акции продали бы за каждый по 20 долларов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 где нет рисков это именно туда депозитов так нет криптовалюта именно туда вот фонд акция лучше потом дальше втором не занимает не короткий срок не выбираем выбираем долгий срок на пять лет именно по криптовалюте прав а про акции то это хороший способ вложить в нее деньги. Есть еще такой э, риск, а правда, что заберу деньги с интернета, с кошелька. бл б Видели? Они, они такие большие были самолеты. Вау! Это как... Да, я жаль, не показал. Они даже были больше, чем птица. В 10 раз. Я на 10. И все, не пропали. Значит, они быстрые. Если они были дальше, то были бы... были бы заметны. Так что. ох настолько ох, ох настультайся Было бы клево, если бы заснял, да? Напишите в комментариях. Надо было заснять. И вы бы видели, вот честно. Вон не там были вот смотрите Выше деревья. как вам это показать как выше летающие змей летающий змей в большем летающий змей не такой маленький а самолет крылья огромные, чем туловище крылья огромные Ну, это уже другая тема ну, это было классно, слушайте. Наверное, закончим там ролик. Жаль, что не записал. Ну все их нет, уже не слышно. Вот если я бы разобрался на крышу, мы бы его не видели. Вот честно, Все, все они улетели так быстро. Что случилось? Что происходит? Всем удачи, всем пока. Очень интересная история. Если хотите, чтобы списал самолет, как пролетает очень быстро. Я думаю, никто так еще не делал. Делали только, когда на аэропорте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 И попытаться на ставках поднять. Я уже ролик записывал на теме. Можете найти. И в принципе узнать. Так, фондовый рынок, криптовалют. Давайте с нами про криптовалют вернемся. Токены выстрелили. Вот, они продержатся так долго? Биткоин может продержаться. Ведь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 Покамись мощная мощная акция, конечно же, это же компания вложить, например, Google компанию. Но купола она стабильная, так что долго вы не наберете много денег. Но криптовалюта тоже есть стабильная. Ну как, как стыдно, она сейчас падает растет. Акции только немножко падают, немножко растут. Если вы любите за безопасность, вот когда я вложил криптовалюту, покупал биткоин. Мне было страшно. Немножко. Да, я в минус вошел. Да, когда создал свой кошелек, когда вложил, там был минимальный, с минимум покупок, это 1000 гривень, я их купил сразу же галочку автоматически, я вам это показывал, например, вот, и купил биткоин, и проиграл, конечно же, тут на долгосрочной перспективе, ведь там еще автообменник как-то меняется.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 Я не гражданин России, то я могу как-то в акции зарегистрироваться, или мне нужно с кем-то договориться? Вот напишите комментарий, кому не жалко со мной в Тинькофф банк для эксперимента роликов, я там ничего не влажу, все нормально, просто для эксперимента показать вам вот и все. Да, на этом я зарабатывать наверное не буду, просто покажу как правильно делать, снимаю ролик тоже по этой теме, пока есть. первое место акция, второе криптовалюта, почему криптовалюта именно на первом месте ведь я пробовал мне страшно Извините. ну пробуйте все попробуйте, варианты конечно же но насчет третье место ставки опасно вот я лучше отстранить так как э, максимальный риск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 Например, выход номера в баскетбол, видите, футбол, что там только мячом бить, но там больше, и минусов больше. Если прям хотите уже ставки, то баск... баскетбол, пробуйте, ведь некоторые профессионалы тренируются там тяжелым мячом, некоторые тоже, и никто не может, как на футболе, я сейчас на 3 минуты стану сильнее, а в баскетбол такого возможно не может быть возможно если будете ставки ставить на баскетбольном спорте то вы сможете немного подзаработать и у вас будет три сферы акции криптовалюта и ставки Нет, вы можете даже ставки а если вы берете футбол возможно будет и плохо лучше все все все все это конечно огромный капитал а если у вас нет денег и нет капитала, я уже записывал данный ролик. Можно найти на канале, да. Вот, если хотите, то я вам скину в комментариях ссылку. Так если попросите, а то я когда буду ориентировать, мне нужно еще превьюшку сразу продолжать. А еще учебы всякое такое. А еще автошкола тоже, тоже. И так дальше. Мне нужно самое главное это все сделать. Вот до конца года. И нет времени на это. Поэтому пишите, возможно, отвечу. Ну, конечно, отвечу, комментак зайти. Тэн-тэн-тэн-тэн. Сейчас на YouTube. Значит, все. Всем удачи, всем пока. Вот три сферы. Пока.